Привет. Привет! Солнечное вам. Какой сегодня? Понедельник. Солнечного понедельника. Сегодня, по-моему, 11 октября. Температура 23 градуса. Мы приехали в городок, как называется. Потом напишу, не помню. Да, здесь рынок, здесь саженцы, здесь одежда, здесь овощи, фрукты, в общем, все. Это для наших подписчиков, кто не выберется в этом году в эти места. Александр. Какие розы, держите меня за руки. Вообще шикарно, да? Цвет не передает, к сожалению. Я вот смотрю на экран и не то, не то вообще. Ну это любителям. вот у нас Ирина есть, знатная садоводница, садоводница. Садоводка. Да, вот. да. И всего 5 евро, я считаю, что да. это вообще... Вот это... кустик, уже цветущий куст, Красив. А вот, кстати, малина, кто не видел Португальская вот малину, общем... 5 евро тоже. А это вот эти травки, как они называются? Ароматные травы, рассада, капуста, mm. зелень, в общем, все-все-все. Здесь самый большой, наверное, в нашем регионе, в нашем регионе да, рынок. Такой. Вот такие цветочки. Вот хурма. Аккуратно. Это хурма. Пойдем дальше. Пока. Это персик. Персик. Айва. Айва, кстати, Вот там да. яблоки. Это мы ее как-то не познали еще. Да. В общем, вот еще. такая тут. Красави. Как нам рассказала наша знакомая, покупать нужно вот в такой мягкой упаковке, вот в такой мягкой. То, что посажено в эти пластиковые контейнеры, это уже то, что не продалось в прошлом году, они уже пересаживают в эти горшки. Вот такая хитрость. Ой, банан. Кому банан? Банановая пальма. Банановая пальма. Вот она, вот она, вот она. Ну, банан это трава, по-моему, да, считается? Тут же и сладости есть. И сумочки продаются вот тут. Баракуй нашли. Вот она. Красавица. На дерево больше. Не, Натальяна Натальяна. Да? Натальяна чего-то. Они знают. А, вот, вот нарисовано. Что это такое? Это манго, ребят. Манго, да. Это не Лиана оказалась, а манго с такими длинными этими ветками. Разного рода капусты. Ой, это морковка, что ли? Морковка? Похоже по лесу. Набийца. Не знаю даже, что такое. Свековка. А это, наверное, что-нибудь... Кабачки. Есть. Похоже, помидорчики. Самое время сажать, да? Это что у нас на ноябрь месяц? На носу. А вот еще яблони, груша вон там есть, слива. У нас есть версия, что гинт гелоба. Не знаю, даже может кто знает, что это за дерево такое. Вот, кстати, очень вкусная ягода такая. Очень на любителя. на любителя, да. Нам так вообще отдается. Фундук. Да. авела Фундук. Лимончики. Mm -hmm. Полно-полно все. Ну, как обычно, на рынке развалы вещей. Длинные длинные ряды. И керамика есть традиционная португальская. Разрисовано. Смотрите, как красиво, да? Вот, а есть ласточки. Еще рыбки бывают. Очень здорово. Сардинки такие. А вот плетеные вещи. Смотрите. Корзинки что ли? У вас все выплетен. Это на пляж зонтики делают, плетут. Корзины, ну, даже как-то сплели. И подставки для, для посуды. тут. Даже все, абажур все. есть. Да, кактус видела? Ага. <с Очень <с красиво. Да. Коврик, плетеный коврик. На О, пол. смотри какой он. Из старого корня сделал ну, пепельницу. это что, для чего а кому кактуса по 9 евро есть 12 вот там стоит красавчик. классно вот скажешь ли это кактус не скажешь и еще один ряд продолжение рынка деревьев и кустиков вот авокадо, манго, папая и мамайя. А раз. Это я не знаю. О, мидрония, мидрония, Земляничное дерево. Малина. Это я не знаю, киви что ли? Вот этот хурма. Вот она. Она еще. И вот такая. Она, кстати, здесь не вяжет. Вяжущие ни разу не. Ну, может быть, разочек, конечно, попробовали. Персики парагвайские. Эти, которые плоские. Обычные круглые. Желтые персики. Абрикос не вижу. Слива синяя. Гранат. Гранаты. О, груша. Такая продолговатая забор, как это называется. Оута. Анона. Двадцать пять евро пусть стоит. Алси, угу. да? Вот что, вот я хотела спросить, что это такое, может быть, кто-то знает? Надо. И вот здесь, и вот такого вида. Что это? Красный как-нибудь. Там название видно и название. Надо сделать фотографию, может. Сейчас резко виду. Интересно. Вообще никогда не видел там. Вот те самые питанги. А, петанги называют. Я теперь название знаю. А, вот. а это вот черники голубика, Не знаю, или черники, или голубики. Это одно из двух. Малина, маракуйя. Папайя. Вот смотрите, у нее есть ее папайя. Папайя такая же мама Вот, а вот черная смородина, ну, скажешь, что и нет, есть? Страшная смородина, есть? Помашка не на есть Цены на масло, это же масло? Масло оливковое, 5 литров, 11 евро. Вот так вот. Вино, 5 литров. Еще? Да, тут уже продуктовые рюкзак. Ну, я не знаю, как это называется, но обычно они такого малинового цвета. Это, смотрите, какая красота. Да, здесь вот прям цветущая. Скажут, что осень? Ну, не скажешь. Вот эти кустики красивые, тоже. синего цвета такого. Как на железной дороге фонари такие бывают. <смех> Это из моего детства. Бугенвильный и такая, и Не, ну камера цвет не передает. Приходится признать, он даже желтая есть. А еще она белый бывает. Бархат что-то тоже есть. Микрокахтусы. Ой, не знаю, кто ты. Написано новое. Новое что-то. Ну, красавица, Кто-то луковичный что ли, что это? луковичный А, луковица. Ой, вот, вот луковица. А здесь прям цветочки. Ну, традиционные португальские вещи из пробки. Это мы вам уже показываем. Вот так, вкратце. Чтобы понимали, сколько сумки стоят. Вот да? сумки, допустим, 18-19. Рюкзаки. Рюкзаки. Ну брелочки. Да. Вот. эти брелочки. Эти по 5 евро. Да, очень такие красивые. Пашляки по 5. А кому шапочки? Развал шапочек. Дошли до фруктового. Рая, что называется. Яблочки по евро 20. Груша по евро 20. Это наш грушечек другого рынка, а, виноград это куда, да? а манго по два, виноград рубль 5 евро 50 на рубль все время говорят. Перс, еще есть. очень дешево, Перс. все дешево, а это у нас по соли цветки. Ботататос по 90 копеек. Пельменты, мандарины, рубль 90. Если кому не видно, просто повторяю, 170. Ой, рубль 70, томаты, евро 70. крахмал, орехи. 13 евро миндаль за килограмм, например. Оливки моченые сразу знает что это такое, с какого дерева растения вот это? Сырые. Кстати, ну-ка, а что там можно мне увидеть? И вот, и вот знаменитые португальские ножи, появилась вот такая Замечательная, должновид такой наборчик. Так а так они вот разные. И, такие, и такие. вот для фруктов вот это вообще. Яблочко порежешь, сразу вы съесть. Хочешь. Ну, в общем, вот такое маленькое путешествие мы совершили в этот городок, где этот рынок. И сейчас мы пойдем вот в это кафе красивое, авитое в Бугельвилле, выпьем кофейку. Вот такие португаль... португальские улочки, узенькие с цветочками у подъезда, не у подъезда, даже у, у дверей, у входа в дом. Свежий асфальт. Тут цветочки, все открыто. Улицы. Пойдем-ка мы туда, вперед прогуляемся. А вот там, наверху, вот там, гнездо ласточек. Вот, так вот. вот такой дом. Ну. Свеже отремонтированный дом, шириной в одну спальню. И рядом, смотри, подойди. Можно вот так купить. И построить себе такой же. Нет, здесь даже пошире будет тут в две спалинки, наверное. Разваленки вот такие покупают и потом отстраивают вот такие современные сухие теплые домики. А вот тут дом словно в Тбилиси, да? да похож. похож. И здесь есть такие вот апартаменты симпатично. Ну и цветочки. Э, красота. Идем, идем по дороге, потом увидели вот это раз, два, три, вспомнилась песня. Кучку-дук, три колодца. Смотри, ты Меня тут поправили, не кучку-дук, а очку-дук. Вот <свят> ну, как люди жили, смотрите. Очень низкие. меня метр восемьдесят три, а здесь, наверное, метр шестьдесят. Нет, Потолок? Думаю, дорогу подняли, Леша. А может быть и дорогу подняли, да. Ну вообще, а там дальше дверь, посмотри, какие узкие, там пятьдесят ага. сантиметров, наверное. А здесь следующий домик. Ном, ном, фу, дом номер 13. Вот так вот.